вот у нас такая карта есть с вами. Будет будет такая карта, да, и козы. Э, поставьте козочки. Поставьте, пожалуйста, что же там, семерки, наверное. Поставьте семерки в чат. Кто родился в год козы? Э, прочитаем общий прогноз и посмотрим, в какую звезду, какая же звезда к нам прилетела. Хотя я уже немножко сегодня говорил Итак, общий прогноз. В этом году вам стоит расслабиться и заняться делами, которыми которые вы давно откладывали. Удачное время, чтобы оценить свой, свой творческий потенциал, э, тем более космос у нас э, всегда, э, офсы творческие, провести некий анализ своих желаний и стремлений. Рассмотрите этот год как подготовительный этап к предшествующему прорыву. Уделяйте время личностному росту, займитесь своим внешним видом, хорошие результаты принесет соблюдение диетического питания держите под контролем свои эмоции умейте э, ваше упрямство окажет только негативный эффект и сейчас возвращаясь к нашему кругу 24 гор мы с вами видим что коза почему у нас такой философский настрой что готовьтесь к прорыву думайте про будущее потому что на юго-запад у нас с вами прилетела пятерка желтая пятерка самая зловещая звезда в этом периоде ну, там у нее есть как бы положительные которые практически не работают в этом периоде прямота чистота честность если бы был пятый период то она бы приносила просто огромный успех, деньги, богатство и все такое. Но в этом в этом периоде есть, конечно, очень подвинутые мастера, которые умеют вытаскивать положительные эффекты с каждой звезды в любом периоде. Но в принципе для нас, для всех таких там, средних пользователей этих летящих звезд, нужно сказать, что желтая пятерка все-таки более все-таки мы ее считаем негативный альтернативное название пять призраков звезда приносит смерть разрушение катастрофы всевозможные несчастья проблемы со здоровьем и общением я буквально недавно рассказывала не помню на открытом ли на закрытом мастер-классе про то как в одной коммунальной квартире активировали благополучную эту пятерку. и Один сосед начал делать ремонт, а второй сосед молодой парень то ли с инсультом, то ли с инфарктом, который жил напротив. Не знаю, скончался ли нет, но, в общем, реанимацию-то его отвезли. В смысле, я не знаю дальше история чем закончилась. Просто мне вот рассказали как раз. То есть пятерка действительно не очень, там, не то, что не очень хорошая, прям крайне нехорошая история. И в пятерку у нас попали два два знака знак козы и знак обезьяны ну обезьянку тут все-таки счастливый благородный так это хоть как-то поддерживает а вот козочкам я бы сказала что для козочек действительно такой ну, период достаточно сложный может быть год достаточно сложный ну все зависит от вашей карты может быть и нормально все пройдет но на всякий случай сделайте сейчас пожалуйста ревизию своей квартире и уберите из сектора в который попадает пятерка из юго-запада уберите все красное уберите все кристаллы уберите всякие свечи уберите картину с какими-нибудь, я все время смотрю картину, свою любимую картину, вернее, своего любимого мужа, любимую картину любимого мужа, в которой абстракции с такими красными пятнами. Я вот каждый год лихорадочно высчитываю, чтобы, не дай бог, туда не прилетела пятерка, потому что ее нужно сразу перетаскивать. С такими вот этими абстракциями пятнистая. И что? Защита. Защита, защита, защита. Падога. То есть падога... Это у нас с вами один из сильных тоже таких символов защиты. И мы туда на юго запад можем ее поставить, то есть мы можем взять прям статуэтку купить. Можем взять брелок, носите, козочки, брелки, можем взять музыку пять из шести трубочек музыку ветра да а, также можно украсить и можно а, для личного для личного вот девятиглазая бусина Ди очень подходит да? то есть это мощнейший тибетский талисман который защищает в этом периоде можно вот носить еще и его